Здравствуйте! С вами после небольшого трехнедельного перерыва снова Владимир Чернов, канал «Чем дышит Запорожье». Сейчас вы смотрите обещанное мое раннее видео, в котором я расскажу о чистоте пляжей, не в Запорожье, а за его пределами. Здесь пойдет речь о пляжах на косе Арабатская Стрелка в районе села Стрелково, которое часто называют Стрелковым. Ситуация мне напоминает историю с Запорожской улицы именно имени Коварова, болгарского коммуниста и руководителя местной компартии, которая благодаря неграмотности запорожских властей как-то незаметно переименовалась в Колярову. Это так, к слову. И еще один пляж, который удалось посетить, это крайняя конечность косы Берючий острова, которая является заповедным продолжением Федотовой косы, что в Кирилловке. Итак, смотрите, не удивляйтесь. Все было вполне ожидаемо. Итак, юный эколог Иван Чернов пошел ставить эксперимент в водах Азовского моря на Арабатской стрелке. Сейчас он направляется сюда. Вань, давай сюда. песочку проведи теперь магнитиками по песочку вот здесь да. вот ну иди теперь сюда сейчас проверим что на них поймалось ничего наверно да? да ничего так ну вот смотрим даже очищать чего-то не надо так что так что все ясно без слов. Все ясно без слов. Сюда не добрались грязные руки Ахметова и его металлургического компьютера. Ни одного. Даже Азовстал. На этом можно закончить большинство экспериментов. Более ну, судьбы нас занесло на косу Берющий остров. Конечно, более чистого моря и более чистого пляжа я не видел нигде. Ради интереса проверим здесь. Что мы имеем? Имеем мы абсолютно чистый магнитик что и требовалось доказать давай ваня Брос. вот теперь вот смотрим что тут у нас чуть -чуть. подвигай еще немножко ничего здесь чуть-чуть нет подвигай еще немножко подавай ну вот по этому самому по а. явости куда ты так далеко пошел вода прям как на вот побережье, неизвестно да, чего. Я не увидел, а я вот такой запах, мне так все там жалко, а тут вот прям заряд, дикая дорога. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, в Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. Снизу, вводь. О чем хочется сказать, подводя итог этой серии видео? А хочется сказать о том, что мы все в Запорожье находимся под действием эффекта лягушки в кипятке. То есть, поначалу не замечаем повышение температуры, а если что-то и чувствуем, то не предпринимаем никаких адекватных действий. Адекватными действиями в нашей ситуации были бы решительные акции с требованием полного и бесповоротного закрытия Запорожстали вместо робких просьб о включении честных сооружений. За 80 лет своей работы комбинат Запорожсталь привел нашу среду обитания в такое состояние, что территория вокруг него, наверное, в 30-километровой зоне, Нуждается немедленная дезактивации и более тщательные, чем в зоне чернобыльской катастрофы. Ибо там люди практически не живут, а мы здесь находимся и наши дети. И необходимо требовать у хозяев завода средств на такую дезактивацию. Ибо скоро наступит тот момент, когда земля в городе и на Хортице на 100% будет состоять из-за пыли. И тогда уже лявушки из кипятка не выскочат. Необходимо срочно призвать к ответу всех мерзавцев, начиная от собственников и руководителей завода и города, до купленных ими подонков из экологической и санитарной служб города и области. Необходимо инициировать отзыв продажных депутатов, прежде всего бывших регионалов. С властью нужно не заигрывать, как это делают разные там и как коалиции а бороться. В противном случае... Власть усмехаясь, будет продолжать нас травить в открытую, зарабатывать на нас деньги, держать нас за лохов. Она уже и так называет нас лохторатом. И будет прикрываться при этом страшилками о тотальной безработице в случае закрытия комбината. Но это все бред. Кстати, есть идея перепрофилирования промплощадки Запорожья под масштабный мусороперерабатывающий завод. Который смог бы обеспечить этой услугой большую часть страны что сейчас весьма актуально. Смотрите ситуацию с Львовым. Рабочих мест тогда значительно больше, чем издыхающая запорожда. Да и рентабельность в разы выше. Например, 50% рентабельность сейчас мусороперерабатывающих комбинатов. И заодно предусмотреть цех дезактивации металлургических выбросов и модификации шлама. Пора начинать прибирать с собой. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, если мне нравится. Подписывайтесь на канал. В ближайшее время хочу снять серию видео о вредительстве коммунальных служб под руководством буряка, под видом обслуживания придумовой территории. Это и сжигание листьев, это и уборка, в общем-то, листьев, это и подметание, перемещение пыли с места на место. Там многое о чем. Так что подписывайтесь, не пожалеете.